Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем изучение курса по работе в программе OpenTunes. На прошлом занятии мы рассмотрели что такое X-Sheet и Level Strip и их отличия. На этом занятии мы рассмотрим что такое растровый и векторный уровень Toons. Когда мы начинаем рисовать, сами кадры сохраняются не в X-Sheet, а в уровне. Но уровень бывает разный. Бывает векторный уровень, когда фигура сохраняется в виде математических описаний. И при масштабировании изменения она не искажается. Мы можем ее увеличивать, уменьшать, деформировать. И при этом из-за... Сам контур изображения не искажается. И можем также создавать растовый уровень. В этом режиме графика хранится в виде точек и наследуют все преимущества недостатки растовой графики. Но в OpenTons есть два вида растовой графики. Это растовый уровень Toons и просто растовый уровень. Его отличие в том, что растовый уровень это обычная картинка в обычном формате, например, JPEG, TIF, PNG и так далее. А вот уровень TUNS, растовый уровень TUNS, это специализированный растовый формат, специальный, специальный для TUNS. Имеет отношение ТВН, ТЛВ расширение векторной, векторного уровня PNI. Отличие растового уровня тунц от обычного растового уровня в том, что он поддерживает палитру. Это очень полезно для анимации, так как если кадров много, то при необходимости перекасить что-нибудь, можно просто изменить цвет в палитре и он автоматически должен Измениться везде. А, с... а сам цвет вместо самого цвета в, самом, в самих точках сохраняется его номер индекса в палитре. Таким образом, мы можем нарисовать любое количество кадров. И он, ну, и везде он будет ссылаться на одну палиту, которую можно легко изменять и. Эти изменения кажутся везде. А вот просто оставая уровень, уберем это, не использует палитру. Он, точнее, он использует ее только во время раскрашивания. Если мы возьмем какой-нибудь кадр, нарисуем одним цветом. Создадим еще кадр, нарисуем. Друг, поменяем цвет. Например, сделаем его красным. Если мы будем рисовать новую картинку, то она будет краситься новым цветом, но старые картинки остаются старым цветом, например, зеленым. И если мы будем что-нибудь менять палиты цвет, то он не меняется. Потому что в просторастовом уровне хранится не номер индекса в палитре, а просто, а просто сам цвет. Поэтому лучше. Для анимации не используют его, потому что если вдруг надо перекрасить персонажа, например, то придется перекрашивать вручную с помощью заливки, что не очень удобно может быть. И будет также появляться некоторые другие артефакты заливки. Выбирать тип ловня можно, нажав на их щите правой кнопки мыши, и выбрав новый уровень. И здесь мы можем выбрать как новый тип нового уровня, так и имя. По умолчанию даются имена латинского алфавита, но мы можем ввести любо... любое имя и также выбрать каталог сохранения, и также указать длительность. Но мы можем, чтобы сэкономить время, Указать тип уровня по умолчанию, который будет создаваться просто при начале рисования без этапа создания уровня. По умолчанию создается растовый уровень, но это можно изменить в настройках. Рисунок тип уровня по умолчанию. Я выбрал векторный. Мы можем выбрать растовый если будем рисовать, то он будет рисоваться растовый уровень. Также на их щите они отображаются по-разному. Растовый уровень отображается зеленым. Векторный уровень отображается оранжевым. Так. Оранжевым. А просто растовый уровень отображается синим. Таким образом можно визуально отвечать, что где когда. Еще раз. Оранжевый или темно-желтый векторный, и зеленый растовый уровень тунции, синий просто растовый уровень.